Ребята, всем привет. Добро пожаловать на Advance Bay. My Life, my, my Style. Хочу показать, что мы сегодня делаем. Мы сегодня спиливаем дерево. Вот, ребята, сервис Кому надо, пожалуйста, обращайтесь. Kingdom компании. What's up guys? Getting it done, cutting this tree down. Dragonfly nest, the black, one? Or, or it's a spatula for barbecue. Uh, yeah, it's a barbecue. Thing. barbecue. <laughs> yeah, it's a barbecue thing. Who's, been, who's been to barbecue up there? This is Michael right here, yes. Миша, it, Misha, привет. Привет, привет. Taking this tree down right here. Уже видите, сразу солнце стало полить, и будет жарко здесь. Сейчас все ветки пропустят через дробилку. Так что-то тебе надо больше лестница. А что, Аста, не принес еще что ли? Молодец. Мы сразу ее валим целую, мы хотим по кусочкам ее подрезать, пока маленькие упадут, потом уже больше. Майк, what if you cut it from here? Le если лестницу вот, смотри, лестницу вот здесь поставить, напилить туда. По-хорошему мне нужно залезть туда, чтобы можно было встать, знаешь? Я по... ну да. А у тебя есть такая лестница? Сейчас мы подумаем, как делать правильно. Я говорю, если отсюда попробовать. Мы можем лестницу поставить, будем пилить, оно на нас будет всё падать. А всю большую опасно, да? И это вот можно, а их можно, в принципе, сделать. Но когда я здесь стою, не дай бог, она как-то сыграет и туда, знаешь? Даже лестницу заденет, я слежу с ней. Я знаю. Билим! Чек-чек! Жалко дерева, но оно растет неправильно. Поднимает нам бетон и все остальное. Посмотрите масштаб этого дерева, как оно вымахало вверх. Так, первая попытка не получилась. Эй, ребята, не приходите сюда вообще, окей? Оставайтесь там и дальше. Вы баскетболист, давай кидай. Майкл. Лайк, овер-т-шоулер. Так, кидай, пробуй. Залетит, я верю в это. Так, ветер поднимается. А что ты так кидаешь? Вторая попытка. Поднялся ветер немножко, поэтому боюсь, чтобы не было больше проблем. Все, все, смотрите, что происходит. Jesus Christ. The... Слава богу. Ну давай посмотрим. Я хочу встать сюда, Зачем? Почти, нормально. Стой. Майкл, слезай, слезай. Да, you can pull it from the other side. Ah. Вот наш трактор. Трактором будем тянуть дерево. Да. да, давай, я буду ну, кушаешь, я в сторону вытянуть Давай возьмем, западим Давай, пили Я, я когда, а, я здесь надрез делаю спереди Окей Потом сзади буду пилить Ты ее а, не двигай пока, только как я где-то а, если она уже идет, конечно, тяни. Но нам ней сижу времени, чтобы я сзади там ее подрезал чуть-чуть. А? Потому что если будешь тянуть, и она не подрезана, она может просто ну, помешать. Неправильно сыграть. Окей, okay. ты сейчас спереди будешь резать? Спереди мы сделаю, сделаем, а сзади буду уже резать ее. А эту барбекюшницу, мало ли. Nice work, Diva. Thank you. всем, кто смотрел. Надеюсь, что вам было это интересно. Еще раз подписывайтесь на наш канал. А мы с вами увидимся позже. Все, ребята, всем пока.